О, мальчик 21 год меня приглашает на свидание Обалдеть Господи, что ему написать-то Писать ну, что, заезжай за мной Ой, На чем он заедет, мальчик 21 год На велосипеде только если. Ой, что написать, встретимся в Какой ресторан, Макдональдс Откуда у него деньги, Господи, 21 год Что, погулять в парке В каком парке, в парке аттракционов, что ли Ему 21 год Так и напишем Мальчик, ты что, маму потерял?